Привет! Виделись уже как месяц. Да. куда-то я пропал там видео на Rao Bed делал, да, разоблачение. Хочу извиниться типа за разоблачение, Саня. Это, и вообще подписчики, я не знаю, откуда у вас взялись эти мысли, но типа это же было не разоблачение, это был гон. Ладно, в общем.. Я, я сейчас немного расскажу о своих планах, что-то да как, что за месяц, куда я пропал, вообще где я. Ведь я сейчас даже не в Украине-то нахожусь. Кто следит за Инстаграмом, тот, тот наверняка. Собственно. И, ну, в принципе, то есть я сейчас в Польше живу. В общем-то, продолжаем свою деятельность, не останавливаемся, идем дальше, дальше, дальше. Короче, выезжать на Рао ТВ я больше не буду, я и не хочу, потому что, потому что уже неинтересно. Хотя весь канал буквально заслужен Пиару Санину. Типа, по сути, это подписчики все Санины, не мои тут. Как бы... Последние два видеоролика наглядно это показали, что только Рао ТВ, в принципе, интересует. Большинство людей. Короче, я сейчас ищу, так сказать, я в поисках творчества. Не знаю, куда мне идти, что делать, писать музыку, заниматься фотошопом, блоги снимать. Может, летплейщиком стать. Сложно это супер. Может придумать что-то новое, что-то свое. А может просто копировать блогеров. А... А... в принципе, мне нужна ваша помощь, чтобы вы мне помогли определиться с... Определиться с контентом. Хоть вот просто напишите свои любые идеи в комментариях. Вообще, вообще, все, что придет первое в голову. Там, снимай КС, снимай влоги, снимай пранки. Это сложный вопрос, на который у меня нет ответа. Я не знаю, чем я буду заниматься на этом YouTube канале. Тут могут входить вообще разные рубрики, могут не собирать просмотров, с этим каналом что-то не так, хотя я занимаюсь вообще видео, в принципе, я занимаюсь уже 8 лет я этим занимаюсь, я 8 лет занимаюсь видео, еще когда была мобиль... мобила, знаете, кнопочная с камерой, я еще тогда создавал какие-то анимации с лего, этого заниматься чем угодно ну кроме типа вот этих вот челленджей типа пранк какашкой извините, для меня это для меня это идиотизм я, я не могу такое снимать я пробовал как-то не получается у меня детский контент снимать, я вообще к нему нереально хуево отношусь я не могу смотреть, что а меня пугают, так что то, что это еще и смотрят и это смотрит еще много короче, вообще контента много я могу и по 10 часов смотреть вишневую семерку, но нужно ли это вам и как привлечь новую аудиторию. В общем, в общем-то. Пишите свои догадки, мнения, свои вообще идеи в комментарии. Я обязательно все просмотрю. Обязательно на каждое обращу внимание. Я хочу улучшать канал, я хочу расти вверх и добиться высот вместе с вами. Вы что, вместе? Мы сильнее. Блять, я как будто сука на выборы собираюсь. письма. Ну. Бля, ну мне похуй я за Зеленского. Ну, а что касательно моего брата Раута, ТВ, то.. Кайпить я на нем уже точно не буду. Да, это уже влог рукой такой, знаете, на телефоне. Вот у меня есть камера, экшн-камера, вот это вот. Но я снимаю сейчас на телефон. Ну, не зря же я купил телефон с поддержкой 4К, а снимаю Full HD. Короче, с -ТВ покончено, я думаю. Видео не будет. А, кстати, что насчет этого? Очень много писала. Типа шо, от меня воняет. Короче, вообще крысы воняет, что я говнобрат какой-то. И насчет вот этого разоблачения. Бля, вы в натуре думали, что я делаю разоблачение? Не, я не знаю, кто в это поверил, но значит я охуенный актер. Мама мне говорила, иди в театральное училище. А я сказал, э, нет, не пойду, но актер из меня все равно охуенный. Вся семья говорила. Ну... Поверила 20 тысяч человек, да, или сколько там комментариев, тысяча комментариев, по-моему, написала, что я дебил, и что нахера ты обсираешь, брата. Ничего, что я в ролике в начале всегда, в первых двух роликах просто орал, типа, что вот это все дичь полнейшая, а потом говорил, ребят, вы что, ебанутые, что ли? А если мы посмотрим каждое видео, откатаем видео на год назад и посмотрим хотя бы одно из них, то увидим как наш любимый Саня рекламирует вулкан. Господи, я вот когда пересматривал вот эти все разоблачения на Саню, да, давай уже быстрее, я вот только это и видел. Типа, типа вот, офигеть, Саня рекламировала раньше вулкан. Я, я во втором видео сказал, что я обсыраю людей, которые обсырают Саню. Я не делаю на него разоблачений, алло.